Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов. И небольшая инструкция по поводу того, каким образом смотреть отчеты по UTM-меткам в Яндекс Яндекс.Метрике. Это необходимо, если у вас рекламная система определена UTM-метками. И это верный подход, потому что если вы не используете UTM-метки, стандартная Яндекс Метрика не в состоянии распознать все переходы на сайт. То есть если вы используете стандартные отчеты, только по рекламным системам, то вы не увидите все целевые действия, все нужные вам данные, которые приводят к конверсии, да? и это может быть ошибочными данными. То есть, сначала вы составляете рекламные кампании, и после этого назначаете ut метки для каждого, для каждой группы объявлений, для каждого объявления, и таким образом знаете, откуда пришли лиды. В данном случае нам важно посмотреть статистику по компаниям MyTarget, которую мы создали для компаний, которая занимается видеонаблюдением. Вот мы в рекламном кабинете. У нас есть рекламные компании, которые дают нам обращение, заявки, но статистические, статистические данные в этой рекламной системе устроены таким образом, что мы сами заявки здесь увидеть не можем. Поэтому нам нужна Яндекс.Метрика, которая установлен на сайт, для того, чтобы снимать эти данные. То есть мы видим расходы здесь за период, переходы, прочую статистику, но а, данные по конверсиям мы будем смотреть в Яндекс.Метрики. Итак, перейдем в Яндекс Метрику. Вот счетчик, на котором нам а, выдан доступ, а, сайт, номер счетчика, на котором а, вся наша статистика и поступает. Перейдем в сам счетчик, чтобы м, составить правильный отчет, о котором, в принципе, это видео и есть, чтобы посмотреть по UTM-меткам. Итак, вы знаете, что существует много видов отчетов в самой Яндекс.Метрике. Да, их тут большое количество, но нам в данный момент нужны лишь переходы, которые мы хотим увидеть с этой рекламной системы, с MyTarget, конкретно с нашей рекламы, потому что и другие рекламодатели, агенты и подрядчики заказчика могут работать с этой рекламной системой, используют свои метки, либо вообще их не используют. Поэтому нам из общего объема информации, так сказать, по заявкам нужно вышли именно свои, для того, чтобы дать корректную обратную связь себе и обратную связь заказчику. А, как нам это сделать? А, очень просто. А, у нас а, в разделе «Стандартные отчеты Яндекс Метрики есть вкладка «Источники». И во вкладке «Источники» мы выбираем именно отчет по метке UTM. Так как у нас метки есть, это правильно. Да, всегда должны рекламные объявления содержать метки для того, чтобы вы их распознали в любой системе аналитики. А если мы перейдем, допустим, в разрез просто рекламной системы и посмотрим данные за последний месяц. Рекламная кампания у нас крутится там более чем полторы недели. Вот возьмем а, срез за месяц. То мы здесь мой таргет как такового не увидим вообще то есть здесь написано другая реклама определена по меткам если мы допустим ее уберем вернее уберем а все остальные нам не нужны то мы увидим что у нас есть какая-то другая реклама да? но непонятно какая здесь мы выборку делать не можем Неудобно это делать. То есть нужно залезать сюда, залазить в метрики, источники и подставлять туда UTM-метку, которую мы используем. Причем поставлять все сразу, чтобы выявить те, которые привели к конверсиям. Это сложно и неудобно. Поэтому я вам предлагаю альтернативный путь. Это перейти в, в тот же самый источник и метки UTM. Нажимаете. Нажимаете. У нас фактически приносится та же самая градация, то, что мы хотели увидеть в месяц. И здесь мы видим, что уже присутствует метка майком, которую мы использовали в рекламной кампании. Если мы посмотрим в разрезе, если мы посмотрим в разрезе как это выглядит в самой рекламе, да, то мы, перейдя в режим редактирования рекламного объявления, мы увидим эту метку в самом объявлении. Покажу, как это выглядит. Да, вот у нас объявление. И вот сама метка. Да. Сама метка, вот она идет, идет. И вот у нас параметры UTM пошли. Да, те, которые обозначают именно ту аудиторию, на которую мы рекламировались. И именно то объявление, с которого приходит к нам трафик. Так, мы вот отключим для показательности все остальные рекламные системы. И мы видим, что да, да, есть а, переходы с MyTarget. А, всего за этот период 225 переходов. Но нас интересуют именно заявки, и мы выбираем цель. Да. А, здесь есть несколько целей, которые активны, а, но они активны также по другим рекламным системам. А мы Четко знаем, что у нас заявка вот из Markvist на этом сайте – это наша целевая заявка. И что мы видим? Мы видим четыре достижения цели. И если мы раскроем все данные этой метки то мы увидим метку и группы объявлений, которые мы создавали, и данные, которые передаются по каждой из меток. Мы видим, что в одной группе объявлений, вот в этой, да, контексте с выше среднего, у нас работало объявление номер один, и также данные нам рекламная система передала, это то, что мужчина 44 года а, оставил заявку, а тут мужчина 53 года. Также у нас есть другая рекламная компания, по которой у нас пришло две заявки, да, одна из них пришла по объявлению номер один, которую мы называем это 1 а мужчина 39 лет, его параметры нам передались из куки его браузера и устройства, да, с которым он перешел. И также мы видим, что по объявлению номер два нам пришел мужчина 33 года. Это отлично. То есть мы понимаем, что 4 лида с этой рекламной кампании зашло. Если мы там хотим больше проанализировать, то uh, здесь uh, нам видно, какие рекламные кампании принесли метки. Здесь мы видим uh, расходы и, в принципе, сколько заявка стоила. Ну, забегая чуть вперед, да, вернее, заканчивая это видео, можно сказать, что uh, средняя стоимость заявки у нас составила в районе 600 рублей. Uh, это на тестовом периоде. В принципе, на этом видео можно закончить. Если у вас дополнительные вопросы по любым отчетам Яндекс.Метрики, кроме этого,